Министр иностранных дел Египта Самер Шукри призвал срочно возобновить туризм в его страну, заявив, что приняты самые строгие меры для обеспечения безопасности туристов в отношении COVID-19. Уже в июле 2020 года границы Египта вновь открыты, а в октябре на курорты Египта стали активно приезжать туристы, в том числе из Украины и Беларуси. В этой связи для страны крайне важно получение разрешения от российских властей на прямые чартеры из России в Кургабо и шарм эль ведь российский турпоток ранее в Египте был самым крупным из всех. Тем временем, Министерство туризма и археологии Египта сообщило, что в стране нашли более 100 древних саркофагов с мумиями и 40 статуэток, причем некоторые из них позолочены. Возраст находок 2500 лет и больше. Найденные артефакты воздадут четыре четырех